Вот вдвоем едем на рыбалку. Загрузили вот в таком положении. Двое волокуш взял сам буксировщик и там куча еще шмоток. Палатка, там рюкзаки, снасти. Вот так вот закрывается. Почти закрылось. Закрывается? Вот. А вот закрылось все. Потеряли, мужики, подбери. Сейчас только что уехали эти. На буране потеряли. Сейчас мы им отдадим. Мы, короче, поехали где-то пару километров. Сейчас мы выйдем на одно озеро, потом на второе. И там нас ждут уже, там ребята уже на снегоходах тоже приехали Надеюсь, сегодня будет рыбалка вообще обалденная Ладно, поехали Всем рыбакам привет, сегодня мы отправились на рыбалку, на окуня, на щуку вырвались на озеро, не знаю как называется вот, с ребятами нас уже ждали в общем посмотрим как выйдет на этот раз рыбалка надеюсь будет удачная. попробуем на балансир, на мормышке. ну а мы погнали по рыбачу Сегодня попробуем половить на балансир типа Лакеджоновская вот, Заказывал я его на Алиэкспрессе Если что, ссылка будет в описании Посмотрите Недорого стоит Ну вот еще один попался балансир рабочий, хороший, крючки острые, за все цепляются О, по моему щука Щука оторвала, оторвала мой балансир. Да! Балансир оторвала, щука. Сейчас серьезный сход и оторвала мой любимый балансир с Алиэкспресс. Жалко, конечно, обидно. Прям чувствовал, что это была щука. Ну ладно, еще будем заказывать. Ну и вы тоже себе такое закажите и ставьте потолще леску и получше поводок. Не так, как я стал. Ну, ушел, ушел, ладно. Он свое отработал. Ну, Что, как успехи? Обед? Чай будем пить? Конечно. Уже, Бля, будет уже обед. Ну да. Перестал бывает. Ну вот. Напарник наловил. Окуни есть прям хороший, прям вот такой по 500 ну и вот наш улов не густо конечно, но есть хорошие экземпляры такой ухонь грамм на 500 хороший даже может быть 600 ну и мелкие попадались одна щука на балансировье вытащил на охлюченский и потом эта щука пожибала ну что давайте давайте Да, давайте давай, давай. А, давай. Надо мы сейчас давайте часики тоже давайте вдвоем тянет, нормально местами, конечно, когда он заваливается, тяжело им рулить вот, поэтому я установлю модуль толпать, с ним будет чуть-чуть полегче лучше, конечно, чем пешком или на лыжах вот. проехали примерно где-то в одну сторону 5 и обратно 5. нормально, 10 километров, бензин даже еще не истратили вот там я не знаю, сколько осталось, но осталось в общем, всем пока, всем счастливо, на следующей рыбалке Всем пока! да? Вот, рельеф, нижняя рама, да